Задумайте, осуществить свою мечту. И, собственно говоря, вот я воспринимаю как такое осуществление своей мечты о создании такого идеального факультета, как мы его себе с, с друзьями, с единомышленниками понимали. Гости, которые также стояли у истоков зарождения ИТИС, с теплотой отзываются об институте и радуются его развитию. Это была э, некая кафедра понимание того, что нам нужно выстроить было компьютерную программу инженерии. Поэтому мы тогда собирались и думали различные варианты, что, как оно будет. Когда выпускник приходит на то или иное производство, то предприятие ему говорит, товарищ, забывай все, что тебе учили, сейчас мы тебе покажем, как надо. Про ИТИС это не работает, что отлично, да? Здесь как раз учат именно тому, что востребовано, что надо. И я желаю ИТИСу только успехов, чтобы 10 раз по 10 и ваши компетенции росли. И, конечно, студенты а, прирастали не только в знаниях, да, но и Конечно же, в возможностях и в географиях. Интерес к институту среди абитуриентов безусловно растет, тем более сейчас в эпоху цифровой трансформации. IT-специалисты становятся не только востребованными, но и жизненно необходимыми. Особое отношение к своему институту выразили первые выпускники и нынешние студенты. Я очень люб люблю ИТИС, я благодарна ему за все, за то, что кем я являюсь, за то, что он дал все азы, которые мне помогли достичь тех высот карьеры, кем я сейчас являюсь. На самом деле это прям семья. Это первые два курса это было сложный учеба. Потом... Потом втянулся уже чуть позднее в творческую деятельность. И это прям постоянно какие-то движухи, не забывая про учебу естественное. То есть это прям что-то близкое, что-то теплое для сердца. Концерт завершился выступлением директора института. Я буду петь голосами моих детей, голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон санцовый ворот Байва Фарид непаева Универньюз. универ